Поселился в доме дом славный паренек. И хожу я поводу по воду, поводу, по, воду, по такому поводу, пусть мой недалек. И хожу я поводу по воду, поводу, по, по такому поводу, пусть мой недалек. Принесла я в едец дома пруди, Но не встретила его на своем пути Пойти. Ой, пада кручается, ой, ведро на дне, а он не встречается а уколоться мне. И хожу я поводу, по воду к поводу, по, по, по такому поводу сердце все в огне. И хожу я поводу по воду, поводу, по, по такому поводу сердце все в огне. Я вам два ведра принес, буду помогать И пошли мы по воду, по воду, по воду По такому поводу забыли ведра взять И пошли мы по воду, по воду, по воду По такому поводу